Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня самый обычный разговорный видосик. Хочу обсудить некоторые интересные моменты, так что можете продолжать играть в Вов WoW и при этом параллельно слушать видосик. Можете дальше дропать ракету. Желаю вам удачи в этом нелегком деле. Можете дальше делать замечательные локалочки для получения репы, ну или заниматься твинками. Что ж, давайте поговорим о планах на февраль оставшиеся, а также реально затрону интересные. Моменты, которые произошли недавно и скоро произойдут Февраль Несмотря на то, что уже почти половина февраля прошла Стоит все равно поговорить В планах Твинки, твинки, твинки Раскачка профессий Крафты инструментов для вас на гордуне Также на ДК Крафчу пояса и нагрудники Хочу просто-напросто на твинках Прокачать неплохой реноум С целью того, чтобы получить различные награды по типу там зарепу всякие дают, поиски, перчатки, шапки, ножки. Это в целом неплохо для одевания твинков, и если я там что-то буду на них делать в будущем, то как для старта это будет вполне неплохо. Мало ли, мне захочется кого нибудь второго твинка. Ну, всякое может возникнуть. Хотя ДК на текущий момент мне полностью нравится по геймплею, полностью меня устраивает. И со второй половины Легиона играю на ДК в целом полностью классом доволен. Также касательно нововведений, что могу сказать, появился спонсор, которого мы видим в данный текущий момент в правом нижнем углу. Не забываем кликать по ссылочке, которая будет под ютубовским видосиком, ну и также по баннеру, который находится под стримом. Кликаем, кликаем, изучаем, смотрим для себя что-то интересное и, быть может, что-то классное, дешевое найдете. Дальше две довольно-таки круглые хорошенькие цифры которые радуют меня, которые мотивируют меня заниматься тем, чем я занимаюсь дальше. Первое — это 16 тысяч подписчиков на YouTube, что довольно-таки неплохо при условии того, что Warcraft, мы прекрасно знаем, не особо в ру-сегменте популярен, и в последние года он угасает по... Таким очевидным целым причинам люди меньше играют на актуале, люди меньше играют на официальной версии И по этой причине меньше интересуются официальным контентом Очень жаль, потому что некоторые просто боятся оплачивать игровое время, покупать тайм-карты Но я скажу, что фарм голды это занятие легкое при условии, если у вас раскачаны профессии Я не знаю каким образом, с 1 февраля по 8 или по 9 сделал 500 тысяч голды что я такого продал жесткого? Ну, там может быть один мешочек, тысяч за сто. И далее это все крафты, крафты, крафты. То есть, при условии еще того, что я беру с людей, там, то тысячу, то пять тысяч голды. Я просто пишу то, что кидайте голды, сколько не жалко. То есть, я не прошу каких-то баснословных цен в 50 тысяч голды за крафт. Окей, окей. А также Twitch — 29 тысяч. Twitch дропсы, конечно, этому поспособствовали, не спорю. Но можно на стримы заходить и не только в момент твич -дропсов. Можно просто на стримы заходить и просто периодически там в чатике здороваться, например, или что-то спрашивать. Заходите на стримы, не стесняйтесь, потому что именно там происходит вся активность, и именно там в целом происходит все общение абсолютно. Да, иногда могу как-то агрессивно ответить, да, иногда могу быть не в настроении, но перепады настроения, такая вещь вот случается иногда. Но в целом я думаю, вы все прекрасно понимаете, что я самый добрый. И всегда желаю вам всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. А на этом действительно все. Сказать мне более нечего. Планы Рошагет еще убить, конечно, нужно в мифике. И диплом еще нужно написать. Вот. Я бы на самом деле не отказался от каких-нибудь умных людей, которые могли бы текст составить под диплом под именно дипломную разную часть там введение прочее ну ладно это наверное мечты я думаю я сам лучше с этим справлюсь до скорого на этом все